Чувство вкуснее манго, кровью по венам бьется, в нам ритме танго, сердце наружу рвется, в свете одней вечер. Вновь, я уже смелее Ты, озорная птица Вздумаешь и летаешь Фонари сиятся, нежно и чуть с опаской, а от луны струятся счастье лучи сказки. Молча глаза шальные, искорками играют, губы в словах мильные, ветру лицо бросают. Ты озорная птица, взду и летаешь буду тебе молиться ты меня не оставишь ты озорная птица вздумаешь и летаешь буду Бладная птица, сдумаешь и летаешь, буду тебе молиться, ты меня...